Привет! Это мужские фишки. Снимаю видос для Эфима. Ссылка на его канал в описании. Эфим изобретатель Роялс Ройса. Станок для заточки ножей. Он его сам называет скромный Эфим 2. Ну, Человек-легенда. Если кратко, то плоскость определяется тремя точками. Пересечение плоскостей является прямой. Для нас это острие режущей кромки. Вот эта точка, это точка основания. Вот эта плоскость, это плоскость лежащая в плоскости нашего ножа вот это подвижный узел здесь ходит камень режущий в этой плоскости лежит нож и угол между плоскостями не изменяется вот наглядно видно а теперь подробнее модельки схемки сделал в лире пожалуй лучшая прога для конечно элементного проектирования Здесь три модельки. Первая моделька – это классическое положение ножа. Вторая моделька – нож повернут в вертикальной плоскости вокруг оси X. Третья моделька – нож повернут в горизонтальной плоскости вокруг оси Z. Ну, если сверху посмотреть, это выглядит вот так. Первая классическая. Второй нож повернут в вертикальной плоскости и третий в горизонтальной плоскости. Вот это условно ось станка. Здесь наверху подвижный узел. Вот этот большой треугольник это плоскость в которую ходит камень точильный. Вот это вот, это сам нож условное изображение, условная моделька. Вот это. Так, сейчас покажем сами ножечки. Если видно, то сразу видно, что у ножей у всех по длине. Кромка не меняется, она как была в начале, такая же в середине и в конце такая же, не изменяется. А теперь объясню почему это. У Ефима возникли затруднения с определением углов кромки в зависимости от положения ножа. Условно для всех ножей угол измеряемый для заточки 90 градусов, то есть вот этот вот угол 45 и полный угол заточки 90 градусов. Так, это если смотреть сбоку на модельки. И если смотреть сверху, вот сверху видно классическое положение, это вертикальной плоскости развернут, этот горизонтальной плоскости развернут. И теперь перейдем, почему же возникают проблемки. Сначала плавающий угол. Угол, который на его станках замеряется, это не угол режущей кромки, а угол между подвижным узлом, режущей кромкой и условно-горизонтальной плоскостью вот этой точкой основания. Обычно замеряем в середине не ножа, а угол заточки. Вот 45 градусов. Здесь тоже 45 градусов. И здесь тоже 45. Изначально у всех Угол заточки под 45 градусов. Первый классический случай. Вот здесь замеряем, второй здесь замеряем, третий здесь замеряем. Ну и сразу видно, что замеряем первоначально только в первом случае в плоскости перпендикулярной кромки. Вот она кромка. Угол заточки, замеряемый здесь, он лежит в перпендикулярной плоскости. Здесь угол заточки лежит не в перпендикулярной плоскости. Потому что перпендикулярная плоскость. Вот она она. И в третьем случае тоже прям наглядно видно, что мы замеряем угол не в перпендикулярной плоскости. А перпендикулярная плоскость для нее вот здесь. Так. Первый случай. Угол. Вот он плавать пошел 41 градус. 43 градуса. Он даже на классическом положении этот угол будет плавать. 45 градусов. 43. 41. Но для самой, для самого ножа угол заточки не меняется. Вот первая моделька, выберем сам нож, сейчас наглядно его покажем, вот его режущая кромка и замерим углы в начале, 45 градусов, здесь тоже 45 градусов и с другой стороны. Тоже 45 градусов не меняется. Но это следовало ожидать. Теперь вторая моделька. Вторая моделька. Изначально мы видим, что угол, который мы измеряли, не лежит не в перпендикулярной плоскости режущего. А вот плоскость, которая перпендикулярна режущей кромке. Вот она она, сейчас покажем наглядно, вот она она. И угол заточки здесь не тот, который мы измеряли 45 градусов, а реально он будет почти 41 градус. И с другой стороны угол. Тот же самый, почти 41 градус. По длине не меняется. Но сам угол заточки поменялся. Уменьшился. Нож стал острее из-за того, что мы повернули в вертикальной плоскости. И третья моделька. Нож поворачиваем в горизонтальной плоскости. Если смотрим сверху, видите как. Вот, этот, вот эта точка, где мы замеряли изначально, и потом по ней уже делали 10-45 градусов четко, но эта плоскость не перпендикулярна плоскости режущей кромки. В плоскости перпендикулярной режущей кромки угол будет другим. 49,1. И с другой стороны 49,1. По длине не меняется но нож стал более тупым. Для того, чтобы сделать заточку с изменением по длине, то необходимо, чтобы при повороте режущего камня, перемещении режущего камня, поворачивался и сам нож. Например, начинаем в классическом положении, замеряем здесь нужный угол. Затем, когда камень уходит к острию клинка, нож поворачивается вокруг оси Х на необходимый угол, и тогда острие клинка станет острее. Если острие клинка хотим сделать тупее, то тогда при повороте, при перемещении камня, мы должны в горизонтальной плоскости поворачивать нож. Ну вот так. Вся путаница возникла из-за того, что углы, измеряемые при изменении положения, мы замеряем не в перпендикулярной плоскости кромки ножа. Вот углы в стандартном положении плавают из-за того, что мы не в перпендикулярной плоскости. А здесь угол изначально будет заложен не тот, который мы подразумеваем. То есть здесь по средней точке ставим, а на самом деле мы должны были замерять вот здесь, вот в этой плоскости. Вот здесь. А мы замеряем изначально сюда. Если посмотреть, то угол вот этот 110 градусов явно не перпендикулярная плоскости. И здесь угол тоже 110 градусов.